Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео я постараюсь ответить на вопрос, можно ли ребенку давать антибиотики. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца ролика, чтобы разобраться в этом вопросе. Рано или поздно, но каждый ребенок, наверное, сталкивается с той инфекцией, при которой все-таки пора назначать антибиотик. Мы э, не занимаемся профилактическим назначением антибиотика, поскольку понимаем, что, как и у каждого лекарственного препарата, у антибиотика тоже есть побочные действия. Назначая антибиотик ребенку, мы исходим из того, что это должен быть наиболее щадящий препарат как по его воздействию на организм, так и по его форме. То есть маленькому ребенку мы всегда назначим жидкую форму антибиотика, чтобы это было удобно и даже иногда вкусно более старшему ребенку, мы назначим таблетированную форму антибиотика. Всегда должны быть определенные указания. Как я уже сказала, профилактического назначения антибактериальной терапии у детей не бывает. Это должны быть или четкие лабораторные показатели, поэтому, когда врач начинает задумываться об антибиотике, он всегда назначает пациенту лабораторные исследования. Или это должно быть э, понятное врачу, ухудшение в состоянии ребенка, э, когда он точно совершенно понимает, что назначение антибактериальной терапии в данной ситуации показано, и назначение лабораторных исследований скорее всего это будет просто э, потеря времени. Я бы хотела обратить внимание родителей на то, что Промедление с назначением антибиотика в ряде ситуаций может спровоцировать развитие достаточно тяжелых осложнений для ребенка, с которыми, возможно, даже придется госпитализироваться. Советую родителям очень внимательно относиться к рекомендациям врача. Врач всегда объяснит, почему почему стоит и что случится, если мы не назначим. Помните, пожалуйста, что грамотный педиатр никогда не будет назначать антибиотик на всякий случай. Пожалуйста, очень внимательно отнеситесь к тому, какой режим дозирования у этого препарата. Врач обязательно вам объяснит, принимать его нужно до еды, во время еды, после еды. Какие еще сопровождающие лекарственные средства имеет смысл давать ребенку для того, чтобы, возможно, избежать побочных эффектов, которые, есть у антибактериальных препаратов. Дорогие родители, если у вас заболел ребенок, у него высокая температура, боль в горле, насморк или беспокоит что-то еще, вы всегда можете обратиться в Альфа-центр здоровья, потому что у нас есть выездная служба, и в ней работают грамотные врачи-педиатры, которые смогут оказать вам помощь на дому и назначить вам эффективное лечение. Чтобы вызвать врача, Пожалуйста, нажмите на ссылку под нашим видео.